Здравствуйте! У нас на обзоре сегодня кухонный гарнитур. Из чего изготовлен и какие элементы и механизмы мы сюда установили. Полностью все фасады кухонного гарнитура у нас выполнены МДФ-пленки. Также у нас есть боковая часть, которая закрывает колонну. Она выполнена в цвет фасадов, также пленка МДФ. Столешница у нас идет пластик, на стене у нас керамогранит. Никакого плинтуса нет, сделано четкое примыкание между столешницей и фартуком просто идет тонкий силиконовый шов. В этом участке у нас установлена достаточно большая раковина с небольшим островом. Раковина у нас здесь бланка. Стоит также смеситель бланка. И у нас этот смеситель с функцией питьевой воды. Эта часть смесителя у нас открывает обычную воду, эта часть смесителя открывает питьевую воду. Что у нас под раковиной? У нас есть мусорка, которая автоматически открывается при открывании двери. То есть закрывается, когда она закрыта. Для того, чтобы просто запах из мусорки не распространялся по тому ящику. Дальше, внутри этого ящика у нас есть фильтр на воду. Также у нас есть здесь система подключения воды и посудомоечной машинки. С этой стороны у нас большая достаточно посудомоечная машинка стоит. Также у нас установлена внутри этого участка система от протечек «Нептун». Мы датчики выводим сейчас вот в эту сторону, и один у нас датчик стоит под кухонным гарнитуром. Для чего это необходимо? Для того, чтобы если у нас побежит вода с раковиной, а именно там гибкая подводка или что-то подобное, у нас сработает датчик от протечки, который установлен здесь. Под гарнитуром стоит также датчик от протечки. Он на тот случай, если вдруг побежит подводка у посудомоечной машины. Ну или различные другие коммуникации, которые могут дать течь. С этой стороны у нас разместился вот такой достаточно большой вместительный ящик. А здесь просто огромнейший холодильник. Вы можете заметить, холодильник такой же большой, как, собственно говоря, и посудомоечная машина. Все должно соответствовать нормальной кухне. Такой огромный холодильник с большой морозильной камерой. Над этим холодильником, из-за того, что он такой большой, у нас расположился такой же огромный. Вот такой вот шкаф, который у нас на системе BLEUM открывания. То есть ящик достаточно тяжелый, туда можно много чего нагрузить, потому что он зафиксирован по двум стенам, к той стене и к боковой стене, также он зафиксирован к основному гарнитуру. По значит, наполнению, смотрите, в этом участке над кухонным гарнитуром мы не сделали сушку, потому что верхние модули у нас достаточно узкие, сушка у нас нарисовалась вот здесь. Под варочной панелью. Удобно это или неудобно, покажет только время. Но я вам так скажу, если вы помыли здесь, допустим, да, посуду могли составить здесь. И отправили ее, пожалуйста, в сушку сюда. Оптимальное решение с точки зрения того, что разместить можно все. Под сушкой у нас большой вместительный шкаф. Полностью вся кухня собрана на Блюме. Это еще успели мы сделать до вот этих всех поднятий кризисных кризисных цен. Сейчас, на самом деле, с Блюмом немножко перебои, потому что его просто притормозили на границе. Но ну, будем надеяться, что все восстановится. Большая вот такая бутылочница, которая не, не, не болтается, как обычные бутылочницы маленькие. Она собрана тоже полностью вот таким форматом на блюме. Здесь у нас э, ложки, вилки, поварежки. Пожалуйста, еще дополнительное хранение под какие-то небольшие предметы и еще одна выкатушка достаточно глубокая по своей посадке под сковородки и все прочее. По верхним шкафам также у нас есть много распашных шкафов, которые у нас открываются за фасад. То есть, смотрите, у нас кухня в белом цвете. Фасады могут ляпаться, если мы их будем нажимать как типоны. Да? Но они не будут ляпаться, если мы будем открывать их вот по такому принципу. Поэтому открыли, закрыли, никакой грязи на фасадах у вас не будет. Сверху у нас также есть шкафы, как и на многих наших кухнях. Это тоже блюм механизмы стоят единственный момент что шкафы небольшие а распихать их можно много чего потому что их достаточно много но для того чтобы пользоваться верхним ярусом нужна какая-то стремянка по вытяжке стоит обычная вытяжка вытяжной канал и над вытяжкой у нас собран вот такой участок который уходит в потолок и полностью в вентиляционную шахту там внутри гипсокартона но это мы проектировали на стадии ремонта здесь у нас пенал достаточно большой вместительный микроволновая печь и духовой шкаф по духовым шкафам мы стали чаще это делать здесь потому что удобно э, выкатывать листики удобная высота э, микроволновой печи для того чтобы люди э, с разным ростом могли этим спокойно пользоваться вот нежели духовку ставить здесь и микроволновку ставить выше оптимальное расположение вот такое главное чтобы позволяла конфигурация помещения либо кухонного гарнитура реализовать именно такую идею.